Друзья, хочу вам показать вот этот раритет. В моей жизни он имеет значимую роль. Я на свое первое свидание с мужем не успевала, э, не успевала в дом культуры на фильм, и меня подвезли именно на вот таком пупукалка. Мы когда-то на нее говорили. Эта машина называлась пупукалка. В основном ездили на ней инвалиды, потому что выдавали инвалидам. И вот такая красивая. Я думала, их уже не осталось. Все-таки где-то нашли этот раритет. Настоящий раритет. Сколько же лет этой машине. Хочу сказать, что на свидание на этой машине... Меня подвезли, это был 1988 год.